тебе. Не все сложилось так же по судьбе. Уходят годы, мы считаем дни. Мечта Вновь все перепуталось в природе, Одетая, как все, не по погоде. Вместо весны, желанной нами, Подкралась осень с холодами. Вместо весны Иралась осень с холодами. Но теплиц огонь моей души, ты только Божью искру не души мой друг, твое прикосновение мне будет отрада и, от и спасение, мой друг. Я будет и от рада, и спасение. Дни. Мечтаем все же ждем весны. Уходят годы, мы считаем мир. Мечтаем все же ждем весны.